Продажи Барни идут отлично, но скоро все станет еще лучше. Ведь с марта по апрель 2016 года мы запускаем новую серию с оригинальными наклейками внутри. Узнать упаковку с наклейками можно по ярко-желтому промо-полю. Упаковка без изменений логистических деталей. Целых 12 наборов уникальных наклеек, из которых можно создавать собственных уникальных героев. Например, принца дракона или робо-бабочку. И даже пирата-космонавта. Дети в восторге, покупатели довольны, продажи растут, а сейлс-менеджеры счастливы. Что нам поможет добиться высоких результатов? Эффектная и массированная поддержка в ритейле, два вида дисплеев, одна четвертая и одна восьмая, палеты, шелф-баннеры, плакаты и диджитал. Планируется активное сотрудничество с детскими блогерами и мамами-блогерами. Готовится полный перезапуск группы ВКонтакте, Одноклассниках, канала на Ютубе и масштабный конкурс в Инстаграме с уникальными призами, которые получат наиболее активные участники, а также создание аккаунта Барни в Инстаграме. Все самое интересное еще впереди! Готовьтесь!